И всем привет, это Макс Триск. Я уже 30 а, 37 секунд что убит. Так что лайк. Все файрболы используют. Окей, значит, у меня плохо будет. Очень больно сегодня. сидите вы что видите, что я страдал, да? Сейчас будет такой жестко. Карта Гранчин, Тризюрин, согласно нихим противникам. Да, окей. Смотрите, сяду. сейчас будет жестко. У них есть файрболы куча. А че такое? Чего? У меня шарды нет. Чего нужно не мне Поэтому первым делом мы не берем этих, этих фэйрбол, берём вар вот берем варваров этих за двухсотку и пойдем о том, что нужно копить на них еще. Апсы, да. А потом, Это будет будущее, когда будут брать новую карту. Испутно ну, лайков. Лайк усик под этим роликом, ну а по быстрому. А то ролик это то улетит, игрушка станет популярна. Тем самым ты наш, наш, наш, нас потеряешь. И никто тогда будет спасать мир, а? по то будет то да. я полетающих запустил сомнительно правильно макс риск видите как он учится макс риск вообще шикарный персонаж не отпускает нижний камень я так вот шокимат просто врагу не нужно и под ножку врагу потом я там что может, атаковать Если знаете где ваш враг а не спать целый день хай в этой игре так да, дело в том что нужно вторую базу уничтожать, уничтожать потому что первая ну, это будет четко дело в том что он может построить очень сильную базу с арбалетом и нам будет не сила он кстати строить все атакуйте М -м -м -м, я понял А, о май гад не отступай сюда идти призыв э -э, брать ворка так если придется да, нам конечно крышка будет так, вот. нет не иди кто там опасно я не знаю зачем никто это. Ну, ладно я ему вот там экономику нарушил отлично он туда строит войско запускает что а я его знаю блин. Так, принципе, Давайте тут двухсотки, а, -а, -а. Нет, копай-копай там. Все было о я что-то кто-то прибарчил. Хочешь так. Да, ускорим, ускорин тысяч, потому что сейчас будут идти орда, его. Танк, кстати, умирал очень мощный. Кто узнает. Не, не иди, чувак, ты сумма. Бля, это тебя стрельнут. Тебе будет плохо. Не иди. Ч будем происходить? Придется за него играть. Ну вот. ладно. Ладно. Хорошая. Пухая. Идея. Предней раб сам, конечно. Шоу Пошлите уже право. Уничтожать его в ту базу. То враги вообще, наверное, наглели. В скором времени нам будем наглеи вот как без как не здорово Слушайте. нет ничего нету патруль начнет будет идти винтись на базу <с> знаете перенес иди обратно назад вперед. знаете нужно больше 8 вот спасибо спасибо спасибо. так мы ну все пошли Идем. Вернись, иди назад, и и всякие нерестные штучки. Да, вот здесь нет. А что будет здесь, я сюда? Вот? А, в костон. Окей. Давайте, халима там еще запустить. Не, ну, дело там в том, что он, он, он опасен. Но если я накупил 200, то мы сможем и автору базового уничтожить, если он будет там строить. Ну, он будет строить будет уху какой опасный чувак и сделаны так, что... так как-то он задумал но я ему прикрыл удар ну, так скажем сделал Делал. кстати уже можно строить вторую точку или нужно не нужно войска точно нужно войска мне говорят Строим блин войска не просто тормози и такой у окей, киева Хорошо, давай еще одну гляну, также бери фаербол, также строй еще базу, еще, еще, еще. Также уже защитника пущу, куда-то пущу, ну, ладно, ну в принципе можно, ну пошлите, в принципе можно. Ну, ладно, как хочешь, манга. Так я думал, там значит вперед, говоря, что уже ковать. Уху ху ху мангацем, ёл, всякую эту персонажем, ёл, манга. Он такой о нет какой-то коленту да. тащит на все все себя урон берет на себя сам этого что-то уж там тащить или нет имеете еще вот, подкрепление окей блин в отряд там у нас в отряд в отряд в отряд И идти на помощь нет окей. если конева уберем там фаербол Порбов запускайте, пускайте в случаи. Бывают защиты. Вот иди сюда. Копите здесь. Пока я по базу построю. Тут можно. Стоп, а кто у все сюда? Нет, я работать на сюда топат как просто мой его городу, конечно ему надо вот крышка ну что он сказать вот так нужно вроде бы своих поводу не менять. Вообще Никогда не менять, это очень страшно. Похоже, говорит ну что, вот так, так, так Всем удачи. Все пока. Ну, я отдам все, конечно, статистику, чтобы вы... достовернились, были уверены, уверены. Кстати, макс риск 2034 Активность IQ. Вау. Так, так. Ну, конечно, тоже нараховал, но больше. Ну ладно, ладно, тут что? Спурохоза. Спурохоза призагнит, я, наверное, больше. Поэтому уничтожение я не вообще не хочу уничтожать. Ладно, всем удачи и пип.